Добро пожаловать в Сахар! Приложение дополненной реальности открывает двери интерактивных аттракционов по всему городу. Образование, искусство, история, развлечения для всех. Приложение позволяет тремя способами увидеть интерактивы по всему городу. Первый — это трекеры. Они же QR-коды или определенные места в городе. Запустите приложение, наведите телефон на такой код или место, объекты появятся на экране. Второй способ – выводить объект с телефона на любую поверхность после сканирования окружения. Это просто. Плавно повертите телефон вокруг места и расположите объект из меню на поверхность. Более детально можно опробовать в демо-режиме в инструкции. Третий способ – использование GPS-телефона. Наподобие игры Pokemon Go, разные активности появляются в точках на карте города. В разделе «Путеводитель» вы можете найти расположение места и познакомиться с авторами проекта. Каждая фотография, логотипы и гонка является ссылкой и активируется после нажатия. В разделе «Авторы» логотипы идут на сайты включить И да, не забудьте разрешить использование камеры приложения, иначе ничего не будет видно. Скачать приложение можно в официальных магазинах App Store, Google Play, а также просканировав специальный QR-код на остановках города. Продукт не является окончательной версией и регулярно будет обновляться. Следите за новостями в нашем Инстаграм. Веселые прогулки по городу. Ваш Сахар.